Еще показала котят своих а, половина. А, сейчас я на рынок принесла вот такие ящики, пять ящиков. Это валялось, тоже взяла себе. Мне пригодится куда-нибудь. Хочу а, лук раскидать по этим ящикам и пускай сохнет стоит на на подоконнике. Еще цветы взяла, оставила на в огороде, на этом на заборе повесила, лишь бы не улетели они у меня вот. сделают это мысор все и к себе в огород от лука мусор. Логород. в огород в каком смысле огород? не вогород а в этом какие в яму мою сейчас переберу и покажу вам как я буду как они будут стоять у меня осталось совсем чуть-чуть лука почистить ну, в принципе, слава богу, вот так вот. Ну, все, друзья, раскидала я лук. Это пускать сохнет. Теперь до да, осени этот подсыхает, я его буду плести, который найду. А средний это на посадку все идет. Так, снизу у меня бочковой лучок бочонка. Это тоже на посадку. Вот это на посадку. Ну, короче, такая сохнет. И остается у меня совсем чуть-чуть. И черепаха у меня уплывает вдаль, в глубокую. Она у меня здесь кушала лучок, очень хорошо ей было. Ну, короче, тортилушки, лафа заканчивается. А теперь я сейчас, а теперь я сейчас пойду в огород варить поросенку. Заберу Даринку с собой. И вот, кстати, начала плести. И буду обрезать вот эти веточки. Сухие. И... Пойдем с Даринкой варить. Пойдем с Даринкой варить порсенку. А затем посажу цветы. Подкупила герань. Купила флоксы. Вот такие классные. Я вам все на видео покажу. Так что, друзья, встретимся в нашем хлебушке. Ну вот, друзья, мы пришли в огород. Со мной пришли мои девчонки. Даринку мы не взяли. Даринка э, с Димой, с Давидом дома остались. Дима сказал, мы дома будем, потому что дождик. Э, э, да, лучше пускай дома. С нами, как всегда, ходит место Бонни у нас теперь Барсик. Всегда бегает за нами в огород. Так, это не для вас, не для вас, это поросенку. Принесла он морковку, мне соседка принесла. Выкидывать жалко, говорит, козам сваришь там поросенку, я говорю, конечно. Людям морковь жалко, а мне вот мусор свой жалко выкидывать. Ага. Нет, он невкусный, я тебе свежий дам. А у меня от лука вот скажите, такая... Ну, с подумайте, наверное. Но на самом деле, это очень хорошее удобрение будет. И перегной. Для нашей земельки. Я ничего не выкидываю. Вот. Мне вообще жалко вот такие вещи. Мусор, траву. Вот это все выкидывать. Короче, вот так вот, друзья. И буду сюда таскать. Мешок здесь оставлю. Это что такое? Это что такое? Так, мешок оставляю. Дома есть у нас мешки. Вот, как я говорила, цветы. Повесила здесь, на дверях. Сейчас открою. Благо у нас сегодня дождик. Вот цветы. Офигеть, Офигеть! это мамуля вам купила, чтобы красиво было. Это мамуля вам купила. Чтобы цепь. летом. Да, цветы. Мне? Да, мне... мама любит цветы, да? Тебе купили цветы? Да. Конечно. Бинарка маме говорит, Аминка, мне. Так, цветочки аккуратненько открываем. Сильно не раскрываем, наверное, да? Идите, заходите. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Мои цветочки. Сейчас я вам покажу, друзья. Я сама тащусь по ним. Так, как всегда... Гузелька подкупила ераньки Да, это крестная твоя. Купила. Все зарастает классно. Ага. Так, сегодня я с утра сходила на рынок. Пошла за одним. Естественно, гузелька не удержалась. И купила цветы. Просто я по ним балдею. Вот купила этот цветок за 150 рублей. Он как флокс, высокий. И многолетка. Смотрите, мне дали самый пушистый, как, так, как была первым покупателем. Самый классный. Мне так он понравился. Я просто прибалдела. Там женщину увидели у меня. Где, где купила? Я говорю, там, там. Там, короче, не так уж много их было. Но, слава богу, мне досталось. Это надо с утра, как всегда, идти. Я пошла на рынок в 7 часов утра. И быстро раскупают цветы. На рынок, да, ходил? Короче, вот эти а флоксы... Носки, носки не было там. Эти флоксы меняют цвет. Они к вечеру фиолетовые стают, а днем они такие красненькие. Вот, кстати, цвет уже меняется опять. Вот. Это очень самый дорогой флокс был. и Единственным в числе я его взяла. Затем взяла вот такой красивенный флокс. Внутри а... а... с... ярко Сиреневый с белыми таким. А снаружи такие, ну, светло-сиреневый. Затем это бело-сиреневый, а это бело-розовый. Смотрите, какие красивые они будут. А, еще вот мелкие взяла. Вот такие. Очень красивые. Они низкорослые будут. Лопсы. Короче, я высокие посажу знаю куда. А низкорослые тоже знаю куда потом я вам покажу. Так, давайте покажу сейчас вам гераньки. Уди, Динара, Амина. герань покажи. Вот это гвоздика Взяла. Офигеть, мама-то. Офигеть точно. Затем вот эту взяла. Вот это офигеть. Я вот этот увидела, просто обалдела. Не шатай, пожалуйста. Амина, уйди, ладно? Так, у меня листочек здесь, от... листочек здесь отпал. Вот этот прибалдело я его. Он такой бело-розовый. Был бело-фиолетовый. Но мы с этой женщиной вот ну, разговорились, которая продавала эту герань. И я знаю теперь, где она живет. Она мне дала адрес, номер телефона. У нее, короче, цветов немерено. Мед продает. Все-все-все. Так, вот ее на листочек не покажу адрес <с> короче мы с ней я попросила вы меня знаете я же долго думать не умею я сразу напрямую я говорю она начала мне нахваливать у нее таких цветов очень много лучше чем эти говорит у меня полно всякие разные многолетки домашние я говорю дайте мне ваш номер телефона она говорит конечно она мне дала свой номер телефона она прям меня сегодня зовет, сегодня поехали, говорит, выберите. Я говорю, нет, сегодня никак, у меня ребятишки дома и оставить нельзя. Смотрите, какой, это просто огонь, это просто огонь, красотуль. Короче, и вот самый. тоже вот огонь-огонь. Красивые цветы будут, да? Так, мы это посадим, все вот туда посадим. Так, ну вот, друзья, я вам показала свои цветы, закупки свои классные. А сейчас я начну варить поросенку, надо будет отварить и потом бежать домой. Дома надо готовить, кушать и убираться. Так-то я вообще мальчишкам сказала, приберитесь, если не приберетесь, 7 плетей. Да я шучу. За комп не сядьте, сказала. Так что посмотрим, что они там будут прибираться. Короче, помидоры вот эти уличные буду убирать, наверное, скорее всего. Хочу вот здесь сделать Викторию посадить. Вот это, да, классное. Мне тоже очень нравится. Кстати, Танюшка в том году вот мне дала вот эти вот этот сорт, этот и этот. У нее какой-то погиб. А у меня вот он разросся. Это. И Таньке я сказала, я тебе обратно обязательно отдам, чтобы это у тебя тоже. Она так как тоже насчет геранита то с ума сходит, как я же. Так. Сейчас буду обрежу пока вот эти лильки. И подсажу сюда вот цветы. Ну ладно, друзья. Все. До встречи.